аудитория из одних телеграм-каналов перетекает в другие телеграм-каналы, и все, соответственно, рады. Если вы самостоятельно организовываете эту подборку, то вы можете ее у себя не публиковать. Таким образом, в рамках буквально одного дня вы будете делать там, сотни или даже тысячи различных рассылок, и это давало очень хороший результат, большой приток новых бесплатных подписчиков, что очень круто, и самое главное, что они будут очень лояльны. Друзья, всем привет! На связи Сергей Белкин, и в этом видео мы поговорим с вами про 6 бесплатных способов, которые позволят вам привлечь подписчиков в телеграм-канал. Я оценю ваше время и поэтому сразу перейдем к сути. Ну а вы пока подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Погнали! Размещение канала в каталогах. Думаю, вы знаете, что в Telegram нет удобного поиска по каналам. И поэтому, чтобы найти ваш канал, человек должен знать его точное название или адрес, или же ссылку на ваш канал должен направить ему друг или знакомый, либо же вы должны делать платные размещения в других телеграм-каналах. Эту проблему решают Telegram-каталоги. Это специальные сайты, где размещено большое количество различных телеграм-каналов. Они разбиты по категориям, в них есть небольшое описание. И таким образом любой пользователь может без проблем найти интересующий его телеграм-канал. Разместить свой. Канал в большинстве каталогов можно абсолютно бесплатно. В некоторых каталогах есть требования, чтобы в вашем канале было хотя бы несколько сотен подписчиков. Каталоги телеграм-каналов дают неплохой бесплатный трафик. И чем больше становится ваш канал, чем больше в нем подписчиков, тем выше он будет выдаваться в вашей категории в каталоге и, соответственно, вы будете получать еще больше бесплатных подписчиков. Я подготовил для вас список активных каталогов, где вы можете абсолютно бесплатно разместить ваш телеграм-канал. Ссылка будет в описании, обязательно скачайте. Подборки Подборки очень эффективный инструмент для развития телеграм-канала сама подборка обычно выглядит вот так как это работает суть подборки заключается в том что 5-7 каналов из одной тематики и примерно одного размера объединяются между собой и создают такой некий единый большой пост с коротким описанием каждого из каналов в определенный день в определенное время все эти каналы публикуют у себя данный пост и таким образом получается что аудитория из одних телеграм-каналов перетекает в другие телеграм-каналы и все соответственно рады и все видят в этом пользу с помощью одной подборки можно без проблем привлечь 100, 200 и более подписчиков. И что самое крутое, то что подписчики этих Telegram каналов обычно позитивно реагируют на данные подборки, то есть для них это полезно, и они таким образом просто расширяют количество своих подписок в Telegram на интересные каналы. Пишка подборок еще и в том, что если вы самостоятельно организовываете эту подборку, то вы можете ее у себя не публиковать. И здесь выгода заключается в том, что к вам в канал заходит большое количество новых подписчиков, но из вашего канала ядро вашей аудитории не перетекают в другие каналы конкурентов да и соответственно их внимание не распыляется на другие каналы это очень классно организовать подборку своими силами очень просто вам нужно просто взять 10-15 каналов из вашей тематики связаться с администраторами описать им условия подборки и соответственно все организовать то есть подготовить посты проконтролировать чтобы администраторы других каналов этот пост вовремя опубликовали взаимный пиар Взаимный пиар – популярная механика не только в Telegram, но и в других социальных сетях. И зачастую это выглядит таким образом, что вам необходимо найти вначале канал, который соответствует вашему по размеру или по количеству охвата на один пост, и дальше вы просто предлагаете взаимно прорекламировать друг друга. Самый простой вариант – это когда вы просто публикуете рекламные посты друг друга, и таким образом аудитория перетекает из одного канала в другой. Но также можно придумать и более интересные механики для взаимного пиара. Например... Например, когда вы готовите пост с честной рецензией на другой канал. Люди очень любят искренность, очень любят человечность и открытость. И такой формат постов очень сильно может заинтересовать вашу аудиторию. И отдача от такого взаимодействия, такого взаимопиара будет существенно выше, чем от обычного рекламного поста. Другой вариант это совместное интервью или совместный подкаст с администратором другого канала. Если вы, допустим, развиваете свой личный блог, то очень здорово, чтобы вы могли найти и пообщаться другого специалиста из вашей индустрии, обменяться опытом или подискутировать на какую-нибудь интересную тему. Например, в своем канале по маркетингу я очень часто делал раньше подкасты с другими администраторами более крупных каналов из данной тематики. И это давало очень хороший результат, большой приток новых бесплатных подписчиков, что очень круто. И самое главное, что они будут очень лояльны, потому что они предварительно с вами познакомились послушают вас и соответственно вам будет с ним проще взаимодействовать и они будут больше увлечены в ваш телеграм-канал в общем проявите фантазию и ваши подписчики это точно оценят спам по чатам если вы состоите в крупных чатах то наверняка вы очень часто встречаетесь с рассылками от различных людей, которые ежедневно или даже ежечасно публикуют одни и те же сообщения. Да, меня это тоже раздражает, как и вас, скорее всего, но эта механика все еще работает и все еще очень эффективна при продвижении, в частности, и телеграм-каналов и любых других услуг или предложений. Как это выглядит технически? Вначале нам нужно собрать базу чатов, куда мы будем проверять данные сообщения. Затем нам нужно подготовить несколько вариантов сообщений. И что здесь важно учесть? Сообщение должно быть небольшим, максимум три абзаца. Также оно должно очень четко и структурированно доносить выгоды, то есть зачем человеку, необходимо подписаться на ваш телеграм-канал, что интересно, вы уникально, он там для себя найдет. И также здорово бы иметь вам усилитель, который позволит человеку принять действие здесь и сейчас, это может быть какой-то видеоурок, там гайд и любой другой лид-магнит, который вы даете за подписку. Вот хороший пример. Спам по чатам можно автоматизировать, и таким образом в рамках буквально одного дня вы будете делать там, сотни или даже тысячи различных рассылок и получать таким образом тысячные охваты и большой поток переходов и подписок на ваш канал. У меня есть проверенная база из сотни чатов, связанных с темой предпринимательства, бизнеса, удаленной работы. Если вам эта база будет актуальна, то также ссылочку оставлю в описании под этим видео, обязательно заберите ее себе и используйте. Размещение в статьях отбор. Возможно, вы встречали на разных ресурсах статьи-подборки в формате топ-10 телеграм-каналов для маркетологов или топ-30 телеграм-каналов для путешественников или что-то в этом духе. Так вот, ваш канал может попасть в такую подборку и получать большое количество органического трафика. Что же для этого нужно? В первую очередь вам нужно найти статьи-подборки, которые соответствуют вашей тематике. Затем вы просто связываетесь с автором данных статей и детальнее рассказываете о вашем канале, почему он такой классный, уникальный, почему именно он должен занять место в данной подборке. В идеале, если вы сможете отправить автору полностью готовое описание вашего телеграм-канала, чтобы он мог это скопировать и просто вставить в статью, тогда вероятность успеха будет гораздо выше. Есть очень хорошие статьи подборки, которые набирают десятки тысяч просмотров в месяц, и это значит, что если ваш канал будет участником данной подборки, то вы будете получать огромное количество трафика в ваш канал. Если же вы не хотите общаться со старами и подбирать эти статьи подборки, то вы можете в принципе самостоятельно написать данную статью подборку и опубликовать ее на тематическом сайте. Многие администраторы сайтов очень рады, если вы предоставляете им качественный уникальный контент, и они с радостью будут готовы его опубликовать. Список сайтов, где можно опубликовать бесплатно такую статью, вы получите также в описании под этим видео. Обязательно заберите и сохраните себе. Массовые рассылки в личные сообщения. Этот способ можно отнести к условно-бесплатным, так как небольшие вложения здесь все-таки понадобятся, но они будут крайне низки, то есть буквально с 10-20 долларов вы можете без проблем начать пользоваться данным инструментом. Если вы активно пользуетесь Телеграмом, то наверняка встречали такую ситуацию, когда вам пишет какой-то незнакомый человек и предлагает что-либо сделать, зарегистрироваться на вебинар, записаться на консультацию или заработать 10 миллионов за один день например, это сообщение получаете не только вы, но и еще тысячи других людей и вот именно так и работает массовая рассылка в личное сообщение. Давайте разберемся, как она работает технически. Для начала нам нужно взять где-то базу контактов, по которым мы будем отправлять сообщения. Обычно эта база берется из чатов. Фишка в чатах заключается в том, что любой подписчик этого чата может видеть, кто еще подписан на этот чат, и, соответственно, есть специальные программы, которые позволяют спарсить участников чата. Обычно не у всех людей открыты контакты, и поэтому, если вы парсите чат из 1000 человек, то примерно 500-600 контактов вы получите для дальнейшей работы. Затем, когда у нас есть база, нам необходимо купить с вами Telegram-аккаунты, от лица которых будет идти рассылка. В Telegram достаточно продвинутая система защиты от спама, и поэтому с одного аккаунта мы можем отправить примерно 20 рассылок, после чего этот аккаунт блокируется, и мы его уже не можем в дальнейшем использовать для вот подобного рода рассылок. И вот когда у вас уже есть готовая база и есть необходимое количество аккаунтов в Telegram, мы можем с помощью специальной программы начинать рассылку. Этот способ требует некой технической подготовки, и в этом видео мы его разберем буквально поверхностно, для того чтобы вы понимали принцип его работы. Если вам будет интересно углубиться в эту тематику, то я также оставлю интересные ссылки в описании, вы сможете почитать и Подробнее понять, как самостоятельно своими силами вы сможете реализовать данный инструмент. При данной механике вы можете рассчитывать на конверсию примерно 10-15%. То есть из 1000 рассылок вы можете получить примерно 100-150 подписчиков в ваш телеграм-канал. Что, в общем-то, является хорошим результатом. И зачастую это более выгодная механика по сравнению с прямой покупкой рекламы в телеграм, ну, то есть в других телеграм-каналах. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и скачайте классные материалы, которые я подготовил для вас в описании под этим видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч!